Совсем скоро в России может появиться новый вид капусты. В добавок брюссельской, цветной и белокочанной добавится еще и капуста Кейл. Перед российскими учеными стоит задача адаптировать заморский овощ для российских земель и начать поставлять его на рынок. Внедрить растения в рацион россиян планируют к 2025 году. Капусту ну, так в массовых промышленных масштабах в России не выращивают. Поэтому вот мы взяли на себя такой пип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 Капусту кейл, помимо обычного повседневного употребления, используют в ресторанных блюдах. Чаще всего ее применяют в вегетарианском и диетическом питании. Культуру можно добавлять в салаты и горячие блюда и делать с нее смузи, ну или просто употреблять в сыром виде. Ее вкус немного своеобразный, грековатый и может не сразу подойти потребителям.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 Это двухлетнее растение. На зиму мы убираем листовую пластинку, то есть мы закладываем морозильники и целый год можно его использовать.